есть вопрос, но это вы, наверное, попутали. Уважаемая Хелена, поскольку София не делает предназначение подать, это делаю я, я вам могу сказать вот что по этому поводу, Это ваш сын, да, судя по всему, Дмитрий, а сын, да, написано Дмитрий 25.08. Ну, вы несколько опоздали, уважаемая Хелена, поскольку 2004, сколько, муж 16 лет. То есть это надо было заботиться... Уже с пяти лет, как минимум, его готовить. Но тем не менее, вопрос он: есть вопрос, на него можно ответить таким образом. Но очень необычная комбинация, под которой родился ваш сын Дмитрий, это сочетание Луны, Нептуна, Солнца и Урана. И это знак Льва, переходящий уже в следующий, следующий знак зодиака. Но дело в том, что это лев – это означает честолюбие, это, означает чистолюбие, это домино, доминирование, скажем так, над окружающими, полное понимание своей, так сказать, возможной исключительности, да, как мы это понимаем. Но его предназначение, можно сказать, лежат в области изящных каких-то искусств, если можно так выразиться, то есть… Это ну, живопись, музыка. То есть он должен уже сейчас это, этим как бы питать, к этому пристрастию. Это поэзия, драматургия, опера какие-то. И в том числе, кстати, оккультные науки тоже есть такое, скажем, такая притягательность его в плане характера. Сдержанность, достаточно благородство какое-то есть духовное устремление, поскольку 25-го, 2 плюс 5 – это 7, 7 – это именно люди, которые родились 7-го, 16, 25 16-го, 25-го числа, они в большей степени склонны вот таким, скажем, ну, возможно, оккультным наукам и читать, так сказать, возможно, мысли, то есть интуиция, иными словами. Тем более, что двойка тут стоит. Двойка – это луна, а это значит, уже, как сказать, разум здесь включается. Выраженная симпатия, антипатия по отношению к окружающим. Поэтому очень много неординарных событий, захватывающих каких-то событий, приключения, романтические увлечения – но в то же время серьезные психологические конфликты где-то там с окружающими, поскольку если он не сможет контролировать свою эмоциональную способность и желание доминировать, то есть не показывать свою исключительность, ну тогда будет хорошо. Если он будет вот это все, так сказать, демонстрировать, я крутой, я лучший, я знаю и так далее, то понятно, этого, это не то, что, в общем надо ожидать от человека который общается с такой же душой. Ну, надеюсь, я, вы понимаете, да? Что еще, Ну, желательно, он не компанейский, по сути своей, и вообще-то говоря, у него есть свои устремления, и вы, мама, часто его не понимаете. У него нет большого круга людей, общения. Но если он есть, то есть на публику – да, но внутри самого себя вы его не поймете. Скорее всего, он сам по себе... У него есть свое понимание, свои устремления, и эти люди, которых он себе выбирает в качестве друзей, это очень небольшой круг, но только ему одному предназначенным. Ну, это еще раз, это так сказать, то, что вы задаете вопрос, ну, еще раз повторюсь, изящные какие-то вот такие искусства. То есть писать, какие-то там, не знаю, вдохновение у него присутствует, интуиция у него присутствует, он может заниматься на поприще драматургии, сочетая еще раз мистические, оккультные какие-то науки. Интересный, интересный человек, интересный парень, так что вот это вам, так сказать, наставление такое. Дорогие друзья, ну у нас сегодня молитва-медитация, как вы понимаете, поэтому вы простите, но я не могу сейчас в этой программе. Тем более, друзья, у нас будет еще одна программа с Петром Павловичем Савченко, и там будет общение уже на другом уровне, кто желает можете постов, программа открытая. Он очень необычный человек, у нее свое понимание этого вопроса, вот, в большей части философское.